Как обычно, мой день начинается с того, что я опаздываю на работу. Да, теперь я работаю в клитне, в своем любимом поселке. Кстати, сегодня у нас солнечно. О, представляете насчет работы. Вот раньше я зарабатывал месяц 80 тысяч, а теперь 15. Нормально. Давненько не выкладываю видосы, потому что из-за работы и из-за осени у меня теперь, получается, с работы выходишь, а уже темно. Ну и куда я пойду? а выходной только один, и, ну... Да. Сейчас уже морозно, иду еще в зимние курточки, в зимних кроссовочках. Кстати, представляете, ой, они грязные такие. Купил кроссовки, неделю не отходил, не они расклеились. Как можно? Просто, просто. Пришлось покупать, клей заклеивать. Вот так теперь рукожопой. красиво. То, у меня получилось не заклеить, осоздать а создать новый стиль обклеил все там дети в школе учатся а я на работу сегодня еще кстати до азона нужно дойти мне должна посылочка прийти заказывал две кофты в прошлый раз тоже заказывал но пришла одна такая классная просто там блин такой классный вот сегодня если придут две и нужные я покажу они такие классные такие все ладно пошло я на работу ой 57 минут кстати, тут заборчики и тротуар поставили, где полиция. Кайф. А посмотрите, здесь как красиво Так Там, кстати, новый магазин строят. Это просто кайф. Красота. И у меня осталось 1 минут чтобы до работы дойти. Сегодня, сказали, будет солнечное затмение, поэтому вышел на улицу, и жду. Но там облака. Я ничего не вижу. Печалик. Эх, написано было, что доставка сегодня после 17. А там ни машины, ничего. Эх, наверное, завтра утром заберу. Ну или сегодня уже напишут, что пришла. Это в этом здании, которое строят ремонт там дома, уже подсвечивается, все красиво. Ну, иду домой. Завтра, короче, утром, может, заберу, если постараюсь. Но вы, в общем, и сами видите, что особо после работы мне и нечего снимать, потому что уже темно, я ничего не успеваю. О, тротуарчик. Поэтому, да, как-то вот так меня, наверное, уже не видно. До завтра. Короче, ребята, планы резко меняются. Пришел домой вот в 7 часов вечера, только попил кофеечек, и приходит смс-ка от Азона, что доставка пришла посылочка моя любимая. Вот, я посмотрел по картам, да, вроде написано, что закрывается в 9 часов. Вот ну, 7 часов, пойду, короче. Если успею, будет вообще охрененно. И сегодня смогу все-таки забрать. Все, погнали. <соспотел> Спотел. Сходил до озона. И, наконец-таки, та -дам! Вот и вот такой принт получился. <соспотел> Шарит из какого аниме, да? М -м. Правда, все-таки с размером ошибся В прошлый раз такой же размер заказывал Но мне подошло прям нормально Еще большевато было А это прям впритык, прям здесь тесновато И так тесновато, в общем Я больше не буду возвращать, будь что будет Все, все, спасибо за внимание Всем пока